Джинмани – это денежная машина, которая постоянно приносит тебе доход. Ты получаешь с личника по 45%, со второй, третьей, четвертой глубины своей команды ты получаешь по 10% прибыли. И до седьмой глубины, за счет перелива наставника, за счет перелива компании, команды, ты до седьмой глубины получаешь по 5% от всех людей, которые идут тебе переливом. Давай вкратце расскажу, как это работает. Вот он ты. Есть у тебя спонсор, есть наставники сверху, они начинают приглашать, строить команду и по тебя люди идут сверху вниз, слева направо, заполняя твои ячейки. И ты получаешь от личников 45%, от перелива по 5% и со второй 34 глубины ты постоянно получаешь по 10%. Также со всей прибыли у тебя идет 20% заморозку, чтобы система автоматически делала апгрейд новых пакетов и деньги постоянно работали. Наставник получал, партнеры выше 7 человек получали, все получали доход. Также, если твой партнер перегоняет тебе, покупает пакет выше, ты эти деньги не теряешь. Эти деньги идут 100% тебе в заморозку, и у тебя происходит автоматический апгрейд, и опять наставник с тебя получает 45%. То же самое все твои партнеры. У них происходит автоапгрейд, и ты с них постоянно получаешь деньги. Здесь на табличке можно посмотреть, да, тоже за сколько мы получаем. С 1000 рублей, там 320, 600, 900, 1000, 2000, 3000, 4000. То есть, когда человек вас проходит автоматически за счет проплаты, за счет автоапгрейдов, ты с каждого в среднем зарабатываешь по 40 тысяч. Если 10 человек, то это уже 400 тысяч. А так как матрицы короткие и пакеты маленькие, они очень быстро закрываются. И таким вот образом система не останавливается и приносит доход всем подряд. Здесь можно посмотреть, что с четвертой линии мы уже зарабатываем примерно 2 миллиона рублей, с пятой линии мы зарабатываем уже 5 миллионов. И это только если человек доходит до пятого пакета а у нас их 15 пакетов. То есть в итоге вы можете уже зарабатывать за год 10-15 миллионов и более. Поэтому присоединяйся в команду, пиши наставнику, бронируй свое место и начинай получать доход как с лично приглашенных, так и за счет перелива компании.